Всем здравствуйте, открыли мы, в общем, с Вороном сезон поездок, середина марта у нас. Ну, Открыли-то как, снега-то, короче, еще много и он корочкой он замерз, вообще твердый. Меня он держит, а снега по колено. Мороза у нас тут три дня, наверное, плюс 4 стояло. Сейчас за минус 10, минус 12. Числа, наверное, до двадцатого. Сегодня шестнадцатое. И вот так вот, в общем, у нас сейчас коркой стало. Косуля. Косуля сейчас должна, по идее, верхом ходить. Только что, если до корма не добраться. Ох, поехали мы с Вороном вокруг деревни прокатиться. Не стал седло одевать. Думал просто размять. Потом посмотрели, дорога есть какая-то. Интересно стало, докуда. Поехали, поехали. И вот сейчас приехали. Ну, говорю, дай покажу. Вон там за тем лесом. Делянку местный житель пилит. 8 марта, он сказал, чистил. я уже всяко думал это соседнюю деревню дорога иги рядом у дороги может били животным она все в сторону в сторону от основной как обычно летом ездят интересно интересно и беседва в общем тому месту на котором я сижу тяжело становится больно уже километров почти на 9 уехали но интерес взял думаю ладно пока еще снег сойдет растает от косули следы есть вот свеженькие тут прыжками там где-то подальше я видел там он мимо того леса лосиный переход есть задутый уже и все больше мы лосей не видели признаков кабаних следов тоже нет Через подсолнух я проехал, там оказалось два козлика всего на краю поля лежали, камеру потом осмотрел. Все поле, ничего не нашли, Это... не увидели вернее. Там ветер сильно дул, не стал снимать. Вот так вот -от. Ну, сейчас, в общем, после 20-го, надеюсь, начнет хорошо таять и начнем поездки уже по лесам. Сейчас конь все ноги обдерет да и животину тоже просто так шугануть. Вот свежий след косули. Вчера вечером обгонял по трассе в сторону кургана нашего района. У УАЗ Патриот шел с прицепом, со снегоходом. Эмблема у них была Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Уже поздно вечером ехали в сумерках, возвращались в город. То ли ездят охраняют, то ли ездят и так сейчас тяжелое время, последние дни для дичи пытаются ее заганивать непонятно их действия или браконьеров те кто по насту пытается косулю ловить ловят или сами просто так ездят замучивают животных шума-то от снегохода я думаю много проехать даже там в километре Напугать их, они ломанутся. Вот тропиночка. И все ноги себе подбирает. Не знаю. Но, в общем, департамент у нас ездит. Я еще рассчитывал, что ловушек у них где-то тут наставлено. В проушинах. Может посрабатывают, да, Ворон? Посрабатывают. Мы с Вороном помельтешим там. Ну в общем, вот так. Сезон, в общем, приближается весенний. Скоро будут видео побольше, поинтересней. Сейчас пока нечего снимать. Хозяйство только если свое немногочисленное. Ну там тоже пока особо ничего не интересно, кроме того, что вчера коза окатилась пополнение, пополнение. Ну все. В общем как-то так Да, ворон как-то так О, все перепутал как-то так как-то так поедем сейчас в сторону дома время 10.45. 45 пол 12 он не надо на работе уже быть 7 ой 7 говорю 9 где-то километров примерно преодолеть местами лужи и замерзшие конь не продавливает и вот с парнем разговаривал который в Деляне, он ехал буквально за два часа передо мной вот козлики ходили и след по лужам продавлены трактором но уже замерзший как бы вот под снежку местами продавлено, где есть снежок. Как будто сегодняшний свежий. А судя по лужам, на сегодняшнем было и не похоже на ветру. Холодно. Минус. Ну и так минус. В тени на солнышке только если плюс. Ну вот косуля прыжками провалилась. А дальше не провалилась, шагом пошла. Так что вот так вот вот. пока. Вот такая, кстати, находка. Рога мыши съели. Хотя рога летние. Но мышам, мышам ли видимо каких-то витаминов не хватило. И они сожрали. Вот так вот, вот, вот. Это из рубрики того, откуда видео про браконьеры, третья, по-моему, часть про трофеи, я беру рога. Всякое разное нахожу. Вот так вот. вот. Буду надеяться, что и трофейного рога найду. Стрелять его никто не стрелял, только что он их сбросил. Найти бы где. Вот так вот, вот. такая вот находка. Что, есть тросы, да? Михаил тут немерено, короче. Можно жить, да? сейчас это самую весну, главное пережить. А вот эти вот дохера. Понятно. Что-то у него здесь снизу, короче. А -а -а -а. Мы выживали как могли. Вот, но мы вот, дожили вот, до зимы. Вернее, вот, зиму вот. пережили. Сейчас, четко, сейчас, сейчас, сейчас пришла сейчас. весна. Сейчас вот так вот и живем. О. С голода мы вот, не умерли. Пилили зиму дрова. Заезли нас сюда. Ну, забросили еще в октябре. Напарник не выдержал. Съел сапоги. Все сапоги, да, и ушел. Вот. Это наш дом. Остались одни болотики. Это наш дом. Так вот и живем. Вот. Краска вся выцвела Ну а что, столько на солнце прожили. Это медведь к нам ломился. Мы отбились наши топоры. Все у нас тут все чики-чики. Вот, сейчас вот дорогу пробили, нам угу. будем выбираться. Вот так вот.